Так, друзья всем привет как слышно как видно всех приветствую на моем канале я короче что в куртке я хочу вам показать какое шила себе пальто прикиньте короче начну видео с того как я хвастаюсь представляете я в нем уже походила Оно утепленное, на синтепончике здесь вот кнопочки у меня все дела вообще оно завязывается но я хожу вот так вот так хожу, с кросиками, в спортивных штанишках. Вам тут не видно низ? Я пыталась опустить, как могла. Такие вот кармашки у него. Вот, вот видите, я завязала пояс. Я его не, не завязываю. А так вот он у меня висит. Скажите, вообще круто. Я балди. Вы не представляете, что за ощущение ходить по улице, в своей верхней одежде, в куртке, которую ты сшил э, сам. Так, а видео у меня будет о другом. Значит так, немножко похвасталась и хватит. Я довольная, счастливая. Я шила выкройку, ой, пальто по выкройке Вики Сьюз э, Виланель, оно называется. Вот, все у меня удалось, целую неделю я его шила, а теперь я хочу перейти для меня к самому сложному. Мне пальто, по-моему, легче дается, чем то, что я хочу сделать, никак не получается. Хочу сшить комбинашку, тоже Вики Сьюз. Вот уже купила все, все ткани и сегодня будем шить эту комбинацию. Надеюсь, она у меня удастся, потому что я уже столько запортила ткани, пытаясь шить что-то себе подобное. Вот это сложно. Ткань скользящая, скроить сложно. Шить сложно. Короче, сидеть, сделать так, чтобы еще и сидела хорошо тоже сложно. Так что для меня это сложненько. Сегодня пошьем комбинацию. Я уже выкроила. Это у меня перед идет. Это идет у меня зад продублированный с изнаночной стороны. Вот это по краю, по срезу. Здесь тоже продублированы вот эти вот чашки. И э, бретели, почему-то, кстати, на картинках э, в да, там как шить, бретели почему-то одинакового размера, а по выкройке они идут разные. Ну ладно, они тоже продублированы с изнаночной стороны, и я взяла вот такую вот вставку, э, нашла, значит, в своих кружевах, не знаю, мне кажется, что подходит. Ну что, у нас есть две вот такие вот детальки. И вот здесь у них есть выточки сейчас эти выточки надо стачать скалываем их иголочками и стачиваем не стала вам показывать как шью потому что ювелирная работа не забывайте что на выточку здесь был дан один сантиметр сейчас нужно разрезать вот этот вот бачок не доходя до края тоже 3 миллиметрика Оп. и разутюжить в разные стороны выточку. ну вот готово. а почему ювелирная работа? потому что тяжело очень шить и снимать. надо очень аккуратно это проделать. а как бы мешает штатив, телефон. все готово. теперь вот эти части здесь у меня надсечечки сделаны. вот одна и вот вторая. вот вот на расстоянии этих двух надсечек нужно сделать две строчки параллельные. Ширина стежка должна идти 4 миллиметра, чтобы потом можно было стянуть вот так вот. Одна идет на расстоянии 5 миллиметров от края, а вторая идет на расстоянии 9 миллиметров от края. Так что у меня получилось, какая-то такая фигня. Сейчас попробую натянуть. А сколько натягивать? А поняла. Короче, у меня вот такая вставка переда есть, да? И здесь вот по выкройке у нее две насечки, надо стянуть для такого расстояния. Ну, сейчас попробуем. Никогда не делала это. Что-то у меня ничего уже не тянется. Люди, надо за одну нитку тянуть или за две? Что делать -то? и а а вот тут оказывается какую-то вот часть надо тянуть вот так вот значит у меня получается как-то случайно идеально у меня Получилось. Это будет идти, наверное, вот так красиво, да? Вот так. И если на изнаночную сторону вот так как-то будет пришиваться, да, наверное, я так думаю. Вот у меня все получилось идеальненько. Все точненько. Вот, случайно. Случайно получилось идеально. Надо теперь также вторую сделать. Итак, друзья, я. Сделала бретели. Даже не спрашивайте, как я их сделала. Я была в полном угаре. Потому что, во-первых, я запуталась с этими бретелями. Хотя это не первые мои бретели. Я уже много раз делала и вставляла вот, вот так вот это все. да, Но я в них позапуталась. Потом у меня машинка почему-то шьет все. Но бретели шить не хочет. Я орала тут как припадочная на нее. Соседи, наверное, думали, что я ору на детей. Вот матом крыла тут на машинку, короче, швейную. Ну, в итоге вот сделала бретельки. И они, мне кажется, что они будут маловаты. Даже если я тут прям вот спущу это все под самый минимум или максимум. Так, что делаем дальше? Берем, значит, мы вот эту вот часть лицевой стороной кладем к себе. Это у нас, значит, будет лицевая сторона вообще. Вот. Берем бретельку. И, значит, нам надо колечком вниз, не эту бретельку, берем вот эту бретельку, потому что шов, который вот здесь вот идет, он почему-то должен быть к центру. К центру, да? А у меня никак не получается к центру. У меня что так, что так не к центру. А, вот, вот это получается, да, правильно. Вот так вот кладем и вот здесь делаем строчку. Сейчас я показываю цеплю булавкой. Так, делаем здесь строчку на машине, на машинке аккуратненько. Вот когда мы здесь закрепим, мы берем вторую часть нашу, так это не та, вот это, и лицевой стороной, к лицевой стороне, кверху прикладываем и проходим вот здесь и вот здесь, тоже на швейной машинке. Слушайте, я не понимаю, почему мне это так э, тяжело даются вот эти вот все сорочки комбинации. Короче, вы себе представить не можете, сколько раз я это распорола. Все-таки э, вот эта бретели не так кладется. Она у меня была сделана так, чтобы шов шел э, сбоку, ну на бок, не в центр, а на бок. Вот, а по инструкции просили, чтобы в центр. В итоге у меня получилось, что я пришила эти лямки вот так вот они были. Мне пришлось все распороть. Вот здесь я уже сделала строчечку. Строчка тоже у меня не хотела ложиться ни в какую. Вот, но ничего нигде не закорявила. Все аккуратненько, красивенько. Вот так я уже это все отпарила. Так, смотрите, я вот здесь вот сначала заметала низ, потом проскочила на машинке. Вот так вот. Здесь у меня, правда, заживала немножко, но, но я себе прощу эти замятыши. А тут я уже сделала более идеально. Вот. Так, теперь берем вот это вот у нас получается лицевая сторона. Вот так. И вот эти вот части лицевой стороной вот лицевая сторона к лицевой стороне вот так вот берем и соединяем вот здесь по периметру вот тут вот и на машинке проходимся Смотрите, как красиво. Ну, что вы думали, у меня здесь все так легко и просто получилось? Нет. Вы знаете, что я три раза вот это пристрачивала и три раза отпарывала, потому что получалась какая-то херня. Я пока вот этот э, уголочек сделала вот так вот, чтобы вот так вот было, понимаете, идеальненько. Я сначала наложила друг на дружку, потом поменьше, потом в итоге вот так вот сделала. Но обработала на верлоке. Думала, что мне так было лень верлок заправлять нитку. Ну, думаю, ладно, сделаю. А оказывается, она там мне везде будет нужна. Ну, сейчас, чтобы боковые швы стачать, чтобы сейчас юбку притачать. Так, теперь мы берем коротенькую вот эту нижнюю часть переда. Лицевой стороной кладем вот сюда. Лицевой стороной кладем вот так вот нашу штучку все скалываем и все скалываем и на машинке проходим строчку потом на верлоке так время 10 часов и время близится к концу смотрите я сделала красивенько как получается сначала я думала какая-то херня но уже сейчас я начинаю думать что очень даже может и ничего вот здесь вот так и теперь берем вот эту заднюю часть Боже, у меня все в кошачьей шерсти, в каком-то пуху. Так, короче, лицевая сторона. К лицевой стороне. И пристрачиваем, закалываем и пристрачиваем по бокам. Хер ты угадала, Ира, да? Хер ты угадала, потому что тебе же надо вот здесь сначала свернуть. Нет, я почти угадала. Вот здесь вот у меня есть такие вот отметинки, да, вот здесь вот на задней половинке. Я их совмещаю вот здесь вот, закалываю совмещаю. И когда я совмещаю, у меня получается, что на полтора сантиметра у меня здесь задняя часть выступает. Вот я вот этот задник не прихватываю. Там какая-то странная система, потом надо будет завернуть, завернуть и вот так вот, да? Но как-то там надо прихватить, я еще это не поняла. Короче, сейчас разберусь, пока буду стачивать. Так, как я вчера не старалась успеть, у меня все равно ничего не получилось. Но я только вот стачала боковые швы и заутюжила их на на спинку. Вот, оверлоком обработала и на спинку. Теперь смотрите, остается у меня... Брители пришить, э, вот этот верхний край, обработать спинки и э, низ. Значит, тут написано по картинке, аккуратно, не перепутать, да, лицом к лицу. Вот так вот, здесь у меня меточка. Так вот закрепить, не перекручивая бретельку. Вот, допустим, сейчас я покажу, допустим, я ее закрепила вот так потом что э, будем делать после после того как мы ее так притачали тут сворачивается значит на 07 и еще раз сворачивается на 07 наш же припуск полтора раза ну короче вот так вот да чтобы здесь все ровненько было два раза сворачиваем по 07 и вот это вот у нас уходит и еще раз она уходит она получится снизу вот сейчас я вам покажу с этой стороны вот мы свернем вот так вот один разок вот так так тяжело смотреть на детали не в монитор а в монитор тогда не понимаешь что делаешь а когда смотришь на деталь то куда-то уползаешь в край вот, вот так вот свернули на 0,7 и еще разок и у нас деталька будет вот здесь, вот, вот так вот застрочена еще раз. А потом мы ее перекрутим и пристрочим еще раз кверху. Вот так вот. И все у нас будет цивильно. Пошла делать. Сразу обработаю низ. Низ обработаю я тоже. Сверну вот так вот по чуть-чуть. Вот так вот сверну. И еще разок сверну. И пройдусь строчкой. Ну, вот так. Как-то так у меня получилось. Я тут целую кучу проделывала сейчас, чтобы сделать так, чтобы оно не электролизовалось. У меня очень сухой воздух в комнате и в доме. Оно у меня сейчас в ванной висело. И лаком я брызгала. Очень удобно. Брителечки прекрасно держат. все. Я, кстати, их даже не затягивала, как были. Вот я волновалась по поводу брителей. Ну, как-то так. Не знаю. Вроде ничего. Да? Так, чтобы выпедриться немножко. Все, всем пока. Со всеми прощаюсь. Все, подписывайтесь на меня, ставьте лайки.